Друзья всем привет на канале FishingNK и опять мы выбрались со спиннингом продолжаем практиковать спиннинг ранней весной сегодня 9 марта вот иду проваливаюсь Вот впереди тут такая небольшая буранка от снега Ой! тяжело тяжело идти вообще чуть шаг делаешь влево вправо сразу проваливаешься по колену вот так приходится идти сегодня будем также ловить щуку палка у меня вальтазар второй и воблер первый на котором буду пробовать это Стрейк про монтера в 110 размере который показал на прошлой рыбалке нормальный результат вот я провалился по самые а, яйца. О! А, вот такой вот спиннинг в, в начале весны. Все, подбираемся уже к первой точке. Осталось совсем немножко пройти. Вот Том, наша речка. В нее впадает. Небольшой, небольшой канал. Теплый. От московского агресса. Будем пытаться поймать там щуку. Пока все. И вот, друзья, подошли мы к проверенной точке. Будем пытаться поймать здесь щучку. Ну отсюда прям мы начнем. Ну там видишь, там сильно это делать нечего. Вот это место интересно. Чуть, -чуть подальше проходил на ту. Там травка тоже аккуратно. Крава да? ага. Ну какой он в ту? Ну все, с Богом, ребята. Здесь прям как будто как обратка какая-то появилась, но... А, вот эта опора бы. Вот она, прям рядом со мной, блин. Я тогда так же и зацепил, блин, стоял вот здесь Есть! Ребята, сошла, представляешь? Сошла! Но... Я что-то, короче, забагрил это. Это, короче, не щука была, какая-то белая рыба какая-то. Да! Вот она, чешуя промосталась на воблере. А? Да. Опыт Опа! Нихуя! Нихуя! Тихо, тихо! да. Ребята, опять точка сработала, он на меня идёт. О, это хороший килограммчик. Ребят. А? <с> Ладно, <сühlte> друзья, эту рыбу... Забираю не я, а Максим, он же варьер у нас. О, вода теплая вообще. Да? Офигенно. Да? Ну вот, друзья, все, закончилась наша рыбалка. Она получилась такая коротковременная. Были два часа. За два часа клюнула одна щука, была поймана и все, поклевок больше не наблюдалось сейчас на перекат переходили увидел ли Айменя выпрыгнул из воды, прям красавчик какой скидали, кидали без толку такие вот дела подписываемся на канал, ставим лайки всем не хвоста,